Друзья, приехал на водоем, а тут немножко нагажено, поэтому сейчас сначала немножко приберусь, начал ловить некомфортно, отстой полно. станешь. такой пакетик насобирал. Клево всем друзья, приехал на рыбалку с маховой удочкой половить карасик. Место для меня совершенно незнакомое, полностью новое место. Ребята подсказали, есть водоем, дикий, ловится карась. Собрался, приехал. Весь водоем сильно заросший, практически мест нету. Есть вот на дамбе, несколько выходов сидят люди, практически ничего нету. Одно плохо очень грязно. Сейчас собрал огромный пакет хлама всякого, бутылки. Просто маленькое место. А настолько сильно загаженное, просто страшно. Ну не знаю, проверю, попробую, я с поплавочной удочкой, погнали, друзья. Вот такая у меня удочка, 6 -метровая. давно уже ей ловлю, отлично, меня устраивает, более чем достаточно. Так, надо определиться с монтажом, какой буду использовать. Так, начну, наверное, с вот такого, вот такой громовый поплавок с длинной антенкой. Надо сначала с него, а потом по обстоятельствам буду смотреть, что мне подойдет друзья место для меня совершенно новое очень в стехненных обстоятельствах ловлю просто очень мало места слева от меня труба под дорогой сообщение о двух водоемах слышно эту канализацию очень грязно набрал полный пакет но все собрать невозможно понимаете ну ничего попробуем рыба говорят карасийская говорят в большом количестве но ну вот сидят куча рыбаков, пока у всех полный ноль. Не знаю, что буду Поймаю или нет. Но буду пробовать ловить карася на поплавочную удочку. Надеюсь, что-то поймаю. Сейчас для начала проверю, что тут с водорослями, с дном. Вот вообще ничего не знаю. Прикреплю грузило на, поплав... на крючок. Чтобы поплавок начал тонуть. Чтобы прощипать дно, глубину выставить нулевую. Вот так вот грузило. Просто сдавливаю, чтобы зацепилось. Все. Вот я примерно понимаю. Вот видно вроде бы водоросли. Камыш и водоросли. И правее вроде бы почище. Вот тут тоже водоросли. Вот тут вот труба. Поэтому сейчас буду пробовать что где и как. глубина походу не очень большая скорее всего даже мелкая из право водоросли слева водоросли и вот между ними где-то пробовать ловить сейчас я сделал так что поплавок тонул и ищу положение когда он стоит в рабочем положении забрасываю антенка мне вот так вот сейчас покажу когда все крючки подняты на дном, антенка у меня торчит из воды вот так, вот, так вот. вот. сейчас я ищу это положение, чтобы вот так стояла антенка. Это значит, чтобы вот это грузило, вот это грузило, откоснулось дна. Вот справа глубже, слева пошел подъем. правее ага. вот тут возможно а, руслица узкая которая идет на канаву на сливную яму но перепады конкретные Вот мелко да и буквально сантиметров на 20 левее и сразу бык ага. это получается у нас русло это русло там тоже трава еще левее вок тонет да тут здесь канава узкая русло проходит Наверное, в районе него я буду ловить. Да, оно очень узко. Теперь, чтобы не потерять глубину, то есть я могу сдвигать глубину выше ниже если мне нужно, для того, чтобы поднять крючок на дном, положить по отпаске на дном. Поэтому я на удилище... Поэтому я на удилище, вот так маркером, отмечу точку поплавка. Вот, я отметил. Теперь при желании я всегда смогу вернуться на эту точку. Сейчас у меня отгружено так, что крючок касается дна. Начну с этой рыбалки, а потом буду смотреть. Или положу крючок на дно, или приподниму выше, по потому что захочет рыба. А пока занимаюсь прикормкой. Прикормка у меня лещ, черный. Моя любимая прикормка. Считаю, самая универсальная. Особенно, когда не знаешь, что нужно рыбе в водоеме. Легкий нежный запах Темная Отпухнуть рыбу не должна Так, первый этап водички добавил Пусть теперь он настаивается А я пока подрежу сюда червя червячок это у нас будет вкусняшка в прикормке чтобы рыбке хотелось оставаться подольше сказать, прикормка это будет у нас торт а червячок вишенька на торте все это просто сюда все сюда вот он червячок здесь и перемешиваем никакой аромы лить не буду особо не вижу смысла пусть подольше но рыба соберется в принципе все кормить буду шарами сейчас заброшу удочку и буду прям в нее посылать шары Ну что, друзья, начинаем лепить шарики и метать. Это сначала, конечно, сильно напугает рыбу, но, судя по тому, как у людей нету вообще клева, ничего страшного. Вот такие шарики. червячок всякие зерновые, вот такие красавцы. Первый пошел. Так что, если напугает и рыба не придет, буду говорить, что сильно напугал шарами рыбу, поэтому не клюнул. Шары делаю разные плотности, чтобы по-разному рассмокали. Она и так довольно липкая, довольно плотная. Оставил чуть-чуть прикормки. Вот, чуть -чуть. Это прикормка на подкорм. Если вдруг клев будет затихать, небольшими шариками, буквально вот такими, буду подкидывать. Сейчас мне минимум 10 минут, а в идеале можно 15-20 не париться и спокойно попить чайку, отдохнуть, пока начнет первая рыбка подходить. Обычно первый мелкий карасик начинает подходить, если его много и он активный минут через 10-15 крупный карась более крупный начинает подходить минут через 40 а если все нормально хорошая активность такая активность рыба начинается где-то часа через полтора вот так вот ну все идем стоит вдруг люнет принципе окунь может подойти все что угодно а я маночку начну замешивать но замешать не буду если понадобится домешаю манку мешаю на дает не делаю там такую-то я типа тесто манки все хорошо но вот большое количество пустых поклевок Я сейчас зацепился за камышинку И Сдернул и оборвал поводок Основная леска у меня 0,14 а Поводок 0,12 В итоге все получилось хорошо Монтаж целый Оборвался только поводок Поводок меняется просто Петля в петлю Поэтому все при необходимости Легко заменил Нужны по размеру Толщина, длина Надеваюсь червячка и в бой Вот так вот забрасывает Тушки поют в станице Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь Восемь поплавков вижу, друзья Восемь поплавков Это я тут один с одной удочкой Там же человек на лодке Здесь канализация шумит Даже там видно водичка течет было было но не забагрила не засеклась вторая поклевка, что-то было но не засеклась уже интересней интересней иди сюда иди сюда вот он красавчик карасик да какой красивый друзья хороший есть есть друзья, есть рыбка вон там, вон там шикарный красавец, офигительный очень красивый Слушайте, ребятки, вот он первый красавец Найдите, хороший, хороший грамм 300 точно если не больше, 300, по 400 она, нет, не будет, грамм 300, 350, вот такой. смотрите, но ну, очень красивая, ес, ес, ес, ес. давай, давай, решайся, давай, давай. Судя по пузырькам... Карась там собирается в приличном количестве. В приличном количестве пузырьки со дна поднимаются просто толпы вокруг попуска. А он сидит Махонький карасик. Тут давно сидит маленький карасик, друзья. Вообще махонький. Его отпускаем. червячка одеваем и в мой Маханьки, карасик на манку. Вообще малыш, малаханьки. Такой пещин, что там собралось очень много мелкого карася. Поклевочки, пытаются пытается приподнять, бросает, приподнять, бросает, его гоняет туда-сюда. Перемена погоды, вчера грозовой фронт, позавчера. напу затопила у нас очень сильный ветер ливни вот, вот. и возможно вот это вот все сыграло на активности рыбы но ну, очень неактивная поклевки вялые сопротивление вот, хорошего карая поймал он даже не сопротивлялся самого начала лег на бок. и вот люди жалуются это обычно клюет очень хорошо а сейчас как будто его и нету вот. Видел двух только поймали. Иди сюда, иди сюда. Небольшое карасишка. Ну клюнул красиво. Mm -hmm. Поднял. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Есть карасик. Небольшой, но хороший. на манку но бац бац и мимо иди сюда кушает мано маночку пока лучше всего работает манка но карась мелкий Карась мелкий. Иди сюда. Да, карася а много, но мелкий, друзья. Иди, иди, иди. Неужели карасик хорошенький? Да, да, ребятки, есть, да, да, да, да, есть, есть да, есть, есть, есть, да, есть, есть, есть, есть, Красивый, круглый, на да, Вот такой красивый, смотрите, бронзовый, смотрите, да, красавец. Красавица. Ля-ля-ля. Ой. Таких бы на жарёху пару десятков, а я бы их их затрепал. Поднимал насадку на дном 5-10 сантиметров, вообще ноль. Ну, только со дна. Маночку. То, что то на маночку поймаешь, то раз работает червячок. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, иди сюда. Ох, красавец. Красиво было, красиво. По-взрослому поднял. Вот такой. Шикарный. Красотища. Красотища, карасище. Друзья, монтаж использую с подпаском. Вот у меня основные груза сантиметров через 20-30, два маленьких подпаска. Их я могу, если надо, регулировать. Поводок 10-15 сантиметров. Такие монтажи, друзья, я делаю сам. Как я их делаю, можно посмотреть по ссылке в верхнем левом углу. Появится. И также оставлю ссылку в описании. Там очень подробно показываю в аквариуме, как они работают. Карасик, я к тебе иду. Поклевки красивые конечно, приподнимет, выкладывает, лежит, держит, кстати не ведет практически, как будто он стоит, то ли выше, то ли еще где-то, спускается, берет и выходит на свой уровень, но не уходит в сторону. При этом поднимал на дном ноль поклевок, только все со дна. Сейчас кое-что хочу попробовать. вымешал прикормку, но еще надо вымешивать, а что ее? Не знаю как она будет на крючке висеть, она все-таки предназначена, чтобы размокала и она не сильно липкая, другие составы все были более липкие, было получше, посмотрим, интересно самому продолжаю вымешивать Явно поклевки клюет, кстати, но реализации нету. На прикормочку была поклевка. Не сильно активная, но поклевка. Давай, продолжаем пробовать и вымешивать одновременно. более мелкий более липкий лучше и это не крупная так а вариант ее чуть-чуть смешать с манкой замешиваю с манкой пробовал манка липкой сдает прикольный запах как будто бы в детстве хлеб замешал очень похоже на этот запах На хлебный похож. Так, червячок. И прикормка с манкой замешанная. пальцы съели все покусанные комарами мимо дольше ждать надо насадка плотная дольше насадки ждать надо поклев повторяем при этом стараюсь жало открыто оставить тем не менее вот вторая поклевка не реализована Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Блин, а! Ну так. Что с этим делать? Поклевка есть. Реализовать не могу. Что с этим делать? Поклевка есть, реализовать не могу. Так. У нас рыба там есть. Физически берет. Берет после подыгрывания. Подыграешь чуть-чуть, пошевелишь. И потом поклевочка. Видите, есть, есть, есть, есть, есть. Долго шум-то мучила Долго. Шикарный карасик. Офигительный. Есть. Красава. Волоквы. Эй, не убегать. Не убежал? О, красавец, садочек. Друзья, вырисовывается интересная комбинация. Обязательно, Значит, нужно регулярно подкидывать шарик с прикормкой раз, и мне вот. Работает вот такая комбинация. Бутерброд, червь и прикормка замешанная с манкой. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Есть. А поклевка была. Класс. Два взрослых лебеди и четыре еще гадких утенка которые превратятся в красивых белых лебедей вот такая насадка получается пока по количеству поклевок номер один но вот по реализации очень слабенькая и подыгровка нужна. Обязательная. Это его соблазняет на поклевку карася. Самое интересное это получается для него то же самое, что на дне. На дне. Есть червей, кусочек червей, который он выбирает. И есть черная прикормка с определенным запахом, которую он кушает. Вот мы ему предлагаем все это же только на крючочке. Играл, он клюнул, а, сошел. Хороший был. Так, очень все интересно, очень. Сама прикормка она плохо на крючке держится и очень плотная. Для чего вообще спадает реализация? А в совокупности с манкой она хорошо держится. Подыграем. Вот подыгровка и сразу поклевка. Мимо. <свят> сюда. Сход. Что ты будешь делать, а? Так. Еще один вариант. Удлиню поводок попробую сейчас 30 сантиметровый поводок а потом посмотрим что дальше будем делать но это не дело столько сходов поросел меня не было очень ради друзья пустых покрывается ходов это просто нечто Сейчас, по идее, длинный поводок он может сделать как хорошо, так и плохо. Он может дать время рыбе заглотить и также дать время рыбе выплюнуть. А может, такое же даже не буду видеть поклево. Пробую. Не попробуешь, не узнаешь. Вы понимаете, время реакции до потяжки грузил получается больше и это время может рыба как в заглотить, пока она потянет, покажет нам поклевку, и также может наоборот выплюнуть. Плюс поджиговка ухудшается, длинный поводок, грузила срабатывает, а поводок, крючок может остаться на дне и не среагировать. Вот, пустой я поклевку не видел не дочервяний прикормки и поклевку я не видел так не вижу поклевки на длинный поводок вот и все вам Длинным поводком разобрались. Нету поклевок, не видно у него. О чем я и говорил, что может такое произойти. Поклевок нету, вытаскиваю все обсосано. Даже съедено не обсосано. Карачиваю до пятнашки. Делаю 15-сантиметровый поводочек, как и был. Иди сюда, он сюда он иди сюда, иди сюда! Иди ко мне, хороший! Иди ко мне, красивый! Иди, мой дорогой! Иди, иди! Иди кот это боец а. на твоем Давай, давай, давай, давай, давай. А есть, есть, есть, есть. Вот так, вот. она в 15-сантиметровый поводок. Я поклевки вижу. Какой шикарный, красавец, друзья, а? Вытянутый, то вытянутый попадается, то Круглые. До самой краешек губы, но сел. В садочек. Иди сюда. А, сход. Сколько их сегодня было? Этих сходов у меня. И ничего. А то столько рыбы наловил. Куда ее потом девать? Поэтому нормально. Ну что, друзья, закончилась рыбалка. Прежде чем показать улов, немножко расскажу вам по рыбалке. Рыбалка была вот. Супер интересная. Значит, началось с того, что я закормился. Карась зашел довольно быстро в течение получаса. Все отлично, он зашел. Но он не клевал. Иногда следовали поклевки на червя. Опарыша был полный игнор, хотя одного небольшого поймал. И на червя иногда следовали поклевки. Кукуруза практически игнорировалась, одна или две поклевки было. В принципе, все. При этом поплывок ходил ходуном. Вокруг поплывка, где была прикормка, постоянно поднимались пузырьки в большом количестве. То есть рыба была там, она шерудила, кормилась, выедала прикорм, выедала червя. Но брать практически не хотела. Поднимал глубину выше-ниже. без результата. Все поклевки только со дна. Тут начал поклевывать мелкий карасик. Буквально небольшой. Отличный живец на щуку, на червя. И так, получше то хуже. Решил замешать манку. С собой была манка. Замешал маночку. И начал пробовать ловить. Рыба сразу активизировалась. Стала намного лучше. И на червя плевал мелкие карась на манку. Более хороший крупный карась. В комбинации манка с червяком, еще лучше поклевки были. Хороший, достойный карась. Иногда он летал мелк. А, начал думать, а как еще лучше улучшить? Решил взять и прикормку, которая у меня была для докорма, забежать попробовать половить на нее. Но! Вся прикормка довольно крупная. И очень мало клеющихся веществ. И она ее замешиваешь, она получилась очень твердая и на крючке сидела очень плохо но при этом на нее отлично клевал я подумал, как можно сделать так, чтобы она была мягче но при этом была с тем же запахом, была темная и решил смешать с манкой кусочек, который был замешан манкой и кусочек, который был замешан прикормкой я их соединил, перемешал получилась вот такая насадка она получилась темная, с запахом прикормки и при этом э, довольно липкая, чтобы хорошо висеть на крючке и э, не такая твердая как чистая прикормка но все равно твердоватая, тверже, чем чистая манка пах изумительно запах был шикарный ребята, понеслось просто поклевку долго ждать не приходило кусочек червя кусочек этой прикормки с манкой и отличные поклевки, но результативность отсечек была ниже плинтуса. Я перепробовал крючки от 14 номера до 8 номера, самый лучший результат давал десятка, восьмерка, наверное, очень плохой давал, наверное, как 14, если не хуже, просто он не просекал, не было засекаемости, вроде большой острый крючок, шикарный, овнер, э, соды, как положено и засекаемости не было пробовал удлиняться поводком я ловил поводками 10-15 сантиметров поставил 30 сантиметров все я не стал видеть поклевом все то есть рыба обсасывают объедает а поклевок я, я все одну или две поклевки видел из десятки раз пробовали то есть вот вы, вытаскиваешь поклевки нету вытаскиваешь все съело фокус мог. вот так обратно вернулся к 15 сантиметровому поводку и все наладилось Поклевок очень много, сходов немерено, просто немерено. Чувствуешь при подсечке, чувствуешь, как бьешь по рыбе, но нету реализации. Возможно, связано с тем, что у меня мягкая удочка, а при ловле вот такими вот, как манка и типа хлеба я замешал насадку, они все-таки плотные и надо резче просечь. Когда я, я привык подсекать, раз, плавно вывел, раз, плавно вывел. С такой насадкой это не прокатывает. Приходилось короткий редкий рыбок, рыба села, и ты выводишь. И вот, возможно, именно удочка у меня мягкая не пробивала. Так вариант. Теперь давайте, друзья, посмотрим на улов. Нормально. Килограмм 5 карасика очень много мелкого выпустил, очень много. Брал только хороший карасик, отличный. И не знаю сколько, десятка три маленьких, с пол ладошки, ладошку выпустил. Сходов, как я говорил, пустых покровок было немерено, ну и тем хорошо. Туда рыбу потом бивал. А этого мне как раз на жареху. Отлично. До новых встреч, друзья.